Вам дадим прекрасную профессию, в которой вы нигде не пропадете, по всему миру найдете всегда работу высокооплачиваемыми и станете замечательными, востребованными, успешными людьми. Диана Вакиан, Руслан Уразаев, Универньюз.